И всем привет, с вами Dark Slash, Gaming 3D. Сундуки, я все открыл. И, короче, опа. Ну, короче, как-то так. Там всякое, это, есть, короче, будете, 24%. Ребята, вы что-то забыли? Вы поставьте лайк. Подпишитесь на канал и колокольчики, чтобы не пропускать новые видео. Спасибо. Столько попыток. Не знаю, ну, это вроде бы было давно. Ну, короче, давайте-ка постараемся. Я просто, наверное, сейчас там прикреплю самые лучшие попытки и все. Это логично, поэтому вот так... Кстати, эти моменты прям изичные. Изычные. Это как? Это, а, да, блядь, одна. А, первая попытка. Да ну нафиг, наконец-то. Двадцать четыре процента. В смысле? Я к тому не был готов. Ладно. Ничего страшного, наверное. Тогда перейдем к следующему уровню, раз так все хорошо. На самом деле все плохо, но кого это волнует? К этому уровню будете первого поколения. Не знаю. Ног. Ну, наверное, тут тоже будут интересные что-то И лучшие моменты Кстати, да. поставьте, be ну, лайк и подписку на канал, потому что это сложно. Это прям серьезно сложно. Поддержите меня, пожалуйста. Это Прикольно ускорить. Блин. Ладно, если это видео будет в правильном будет видео поболее... 29. Что? Погодите-ка, это... Это что за уровень? Кстати, очень сильно интересно. Не особо теперь. Сейчас, подождите-ка. Нет, конечно. Третий. Интересно. Интересно на это посмотреть. Что в третьем? Нифига себе! Я даже погромче. Пфф, класс! Блин, он неплохой уровень. Ну ладно А так что с моим уровнем? Где мой уровень? Вот он, короче Более-менее нормально Живет Вот даже мой уровень Покажу Так уж и быть Первой попытки. Неплохо. Неплохо. Прям вообще капец, кстати. Что тут? Сейчас я... Можно пропустить, наконец-то. Заодно и проверим, что тут в Вике. Демоны. Короче, да. Ребята. Потому что и так короткое видео. Нужно... Еще больше делать, ну, как бы это логично. Проверим, что это за демон. <свист> По музыке неплох. <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> Ладно, с вами был Dark Slash. Всем удачи и всем пока. Кстати, это мой профиль. Всем удачи и всем пока.